Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Дельфинарий», и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Гелназарян. Доброго времени суток вам. И Илья Макаров. Здравствуйте. И сегодня мы хотим поговорить на тему пастафарианства. Пастафарианство – это такая пародийная религия, которая была создана в США где-то в 2005 году. 12 июля 2013 года пастафарианство стало официально зарегистрированной религией в России. Уже в связи с этим произошли какие-то события, и мы решили поговорить сегодня на тему того, насколько пастафарианство действительно полезно атеистическим и скептическим движениям, какие эффекты могут быть от этой кампании, и какие мнения существуют среди скептиков. Давайте для начала немножко расскажем о том, что уже произошло. Кроме того, что пастафарианство было зарегистрировано, 17 августа прошел так называемый «пастный ход». Это была пародия на такой крестный Но, ход. Точнее, он был прерван, случилось межрелигиозное столкновение. Да, совершенно верно. И э, мне кажется, что обсуждать пастафарианство за и против нужно именно в свете этого события. Да, мы все, как бы, мы все посмотрели видео с места событий, мы э, когда собирали материал изучали вообще, что такое пастафарианство. Но вот лично у меня э, осталось некоторое непонимание вообще. Несмотря на то, что как бы теорию вопроса я просмотрел, у меня сложилось некоторое непонимание, э, что это вообще такое и какие цели преследуют. Потому что пастафарианство, то, как оно закладывалось когда-то в 2005 году э, на юге США, оно преследовало очень конкретные цели. Это... Э, так сказать, развенчание аргументов креационистов путем доведения до абсурда, Чем, ну, что весьма хороший, это весьма хороший способ. Однако в том виде, в котором мы наблюдаем это вот сейчас в Москве, оно все же уже отличается. Я думаю, оно уже обросло некоторыми так сказать, некоторыми противниками, которые слишком серьезно к этому относятся, некоторыми сторонниками, которые слишком серьезно к этому относятся. Мы не знаем, как бы количество этих людей, как бы информацией не обладаем. Что интересно, это движение было зарегистрировано как официальная религиозная группа вскоре после принятия закона о защите чувств верующих, и это выглядит как Такая своеобразная реакция, то есть когда в 2005 году э, Бобби Хендрикс э, э, придумал эту идею э, как реакцию на э, насаждение креационизма, так и сейчас это выглядит как э, какая-то такая волна такого мирного протеста против насаждения религиозных ценностей в современной России, которые вот последние где-то два-три года стали заметны. Ну да, поэтому, собственно, они и активизировались. К слову сказать, в Петербурге прошло гораздо более многочисленное шествие пасты или капастных да, и никакой там не было там ни всяких активистов, ни... Милиция не участвовала при этом, все прошло очень мирно, тихо. У нас просто жарко, поэтому... У и нас тестостерон зашкаливает, да? да, у людей. Ну, я вот, Ливон, с тобой согласен по поводу того, что контекст, в котором постафорианство появилось сейчас в России, оно очень существенно, этот контекст существенно отличается от того, который был в 2005 году в США. Тогда действительно аргумент был тот, что вот, пожалуйста, есть другое учение. По какой причине мы дискриминируем против другой религии, пусть и такой намеренно, абсурдно, пародийной. И так получилось, что согласно законодательству, или по крайней мере согласно той логике, которая была, не было никаких причин это сделать. И поэтому... Этот аргумент был выигран, и, в общем-то, борьба против введения в школы креационизма в США, в общем-то, довольно успешно сейчас ведется, и все-таки креационизм в школы не попадает. Был и знаменитый судебный процесс, когда реально на суде рассматривали, может ли креационизм считаться наукой, и суд постановил довольно уверенно, что нет. Хотя какой-нибудь второй суд и какой-нибудь второй судья, который не захочет разобраться, ну, сможет... В, в каком-то другом штате, в каком-то другом суде, может быть, это и провести. Для этого нужно креационистам США рискнуть, вот, набраться дерзости, снова это сделать. В нашем же случае, я вот не понимаю, если это было реакцией на оскорбление чувств верующих, то я боюсь, что, здесь, что они попытались воспользоваться законом, рамки которого пока что еще не ясны. То есть, пока закон еще не оформился, пока нет какого-то четкого прецедента, получается, мне кажется, что вот эти вот пастные шествия пастафарианцев могут даже навредить скептическому движению, атеистическому движению, которое вообще только зарождается в России, которого фактически еще и нет. Да, я согласен с тем, что с точки зрения имиджа атеизма и антиклерикализма, это, вообще-то говоря, не очень помогает. Ну, по крайней мере, в этот момент. Потому что, смотрите, предположим, сейчас еще этот закон от оскорбления верующих еще никак не использовался. По крайней мере, ни, на какой, ни в каких там публичных сферах это не было освещено, чтобы кого-то там посадили или оштрафовали. И тем не менее, понятно, что в какой-то момент это должно произойти. Или, по крайней мере, ну может произойти. И пока не ясно, как. Читая закон, видно, что там сформулировано очень общо. И можно применить и так, и эдак. Соответственно, мы ждем прецедента. Пока прецедент не появился, этот прецедент можно создать. И вот когда пастафарианцы вышли, и вот эти вот, э, православные активисты попытались выставить это, как оскорбление чувств верующих, может сдаться так, что это будет трактоваться закон как фактическое оскорбление чувств православных ведь здесь игра тоже шла о том, что ну, мы тоже верующие, поэтому вы не имеете права оскорблять и наши чувства. Но одно дело исполнение законов США, где этот закон уже хорошо, ну где там какие-то законы по дискриминации хорошо уже, различная практика в других сферах уже выкристаллизованы, а у нас непонятно что, и вот на этом раннем этапе очень может быть, что пастафарианцы зададут ход совсем ненужный. То есть получится игра в одни ворота, и эм, то есть они... Ну, то есть, что я хочу сказать, что мне кажется, что этот ход был, что эта реакция, она произошла слишком рано, в тот а, момент, когда а -а -а. уже не было ясно, что закон не дискриминирует против никаких религий. Вот тогда а -а -а. можно сделать ход. А пока не а ясно, сейчас... они сейчас дадут прецедент. И, возможно, получится, что этот закон только на православных будет работать, или ну, на да. мусульманных, то есть, только на такие... Э -э традиционно устоявшейся на нашей территории религии, да, то есть прославие и ислам. Даже если там речь идет о протестантах, вполне возможно, их точно так же смогут дискриминировать. Может быть, они будут формально по количеству смотреть. Например, вот есть у нас... Какое-то количество людей, например, там, ну, не знаю, они как-то вычисляют, я не знаю, как это можно вычислить, ну, например, они скажут 70% там или 60% православные, остальные там, еще что-то, вот давайте по количеству, сколько там у вас постафорианцев, 20 человек, извините, да, сколько их реально, тоже не знаю, как оценить, причем оценивать можно по-разному, православных так формально на скидку, а постафорианцев прям очень строго считать, и тогда можно добиться того, что хочешь но мы уже до этого, еще до этого закона сталкивались в России с таким совершенно разным отношением к религии и к сектам, совершенно разный подход, многие в России секты изначально, ну, у нас как бы принято запрещать секты, у нас принято осуждать вступление в секты, но у нас принято как-то поддерживать православие и даже ислам, он как бы такой часть культурной истории России, вот такое отношение достаточно лояльное. Mm -hmm. С этой точки зрения, просто человек, вот проходящий мимо, да, который или там ВКонтакте, прочитавший про пастафарианство, у него сложится такое впечатление, что вот есть православие, когда да, такое сформированное, древнее сформированное религия, а есть пастафарианство, просто какая-то секта, где вас просто молодежь балуется там и, соответственно, они серьезно воспринимаются, это не будут. И закон, который... Закон о защите чувств верующих, он явно на какую-то секту точно не будет распространяться. Я могу с уверенностью сказать, что этот новый закон, например, на свидетелей Ягова не распространяется. Если у пастафрианства будет такой же статус, как у какой-нибудь там Ашрам Шамбалы, он на нее тоже не будет распространяться. Соответственно он будет распространяться именно вот на православие и ислам и все собственно. При этом, что интересно, вот эти православные активисты, они сами из православной секты, можно сказать. Почему ее можно назвать сектой? Потому что это не, как говорится, не мейнстримовое такое православие, а какое-то специфическое, так называемое младоземельное. То есть они отвергают современную, современные научные данные, они считают, что Земле 6000 лет, что в наше время ну, является просто дикостью и невежеством. И... Какие-то у них еще там положения. Я посмотрел их сайт. Это секта называется Божья Воля. Я думаю, что в подкасте Скептик мы обязательно прокомментируем чуть-чуть поподробнее их нападки на эволюцию. То есть, Это они устроили в музее Дарвина где-то полгода назад или год назад? Может акцию? быть, но, но. не знаю. Вот насчет По музея. Нет, По не, не нет. Я, честно говоря, впервые да, о них нет. узнал именно вот в результате вот этого опасного хода. Потому что из того, что я видел на видео. Я так понимаю, что они науськивали милиционеров на то, чтобы... Просто... Они вызвали Они их вызвали, и они стали их убеждать в том, там что это бы Этого, не, этого -то. бы не произошло, потому что никто не собирался вызывать. Потому что ты же не будешь вызывать... Это все было похоже на рекламу макарон, на самом деле. Ты же не будешь э, вызывать милицию, если тебе коллу предложат там <laughs> в супермаркете ну, да. или еще что-то. То есть, они попытались это выдать за то, что это несанкционированный митинг, оскорбление, там, пародия на крестный ход и так далее. И вот на видео было видно, что там кто там, сержант милиции, молодой парень, видимо, не очень понимает, что происходит. Он как бы говорит, ну, вот которые вышли вот этим ребятам, он говорит, что вы понимаете, вот есть закон, они такие, да, да. То есть он, я так понимаю, не очень понимал, что происходит, потому что, опять-таки, это вот я возвращаюсь к тому, что говорю, не как этот закон использовать. Прецедента пока нет. И, да, плохо, и он... плохо сейчас он вот установится за счет, к примеру, этого инцидента. И явно, что у полиции на данный момент просто они не знают, как реагировать на эту ситуацию. Да. Там приехал обычный наряд, который которые ну приезжает по каким-то ну бытовые вопросы решает и в их практику явно никогда не входила там между а выглядело это как противоборство двух сект потому что с той стороны была не классическая рпц а именно вот эта секта новая рпц никак не отреагировала кстати на ну да хотя Я так понятно было... само открещивается достаточно от этих ребят потому что ребята достаточно неприятные имидж церкви будут портить явно по крайней ну, мере хотя меня кто не очень было, да. для ну тебя-то или... да, другое или... дело как воспринимают их люди, которые ассоциируют себя э, с РПЦ ну да ведь наверное проблема в том, что очень много внутри э, даже православия, вот всяких таких мелких э, веточек, да, таких небольших сект, которые к самой церкви мало имеют отношение. Точнее, они-то себе, наверное, к ней относят, но церковь не стремится их под крыло брать, потому что это, ну, допустим, эти люди православные активисты, как сейчас говорят, это же экстремизм, по сути. А церковь, по крайней мере, не пропагандировала никогда экстремизма такого открытого хотя бы. Так что, возможно, вот этот Дмитрий Интерл, насколько я понимаю, глава этой секты, он на том же уровне, то есть имеет такое же, наверное, отношение к РПЦ, как какие-нибудь... Помните, секта была... В Пензенской области, которая ожидала конца света и пряталась под землю, они же тоже с православием. Да, себя с православием ассоциировали. Себя ассоциировали. Или та же Светлана Пиунова, она же тоже уповает на православие, говорит о покаянии, но я сомневаюсь, что церковь как-то может вообще ассоциировать себя с ней. Это, думаю, можно у Андрея Кураева того же спросить. Скорее всего, он однозначно скажет, что церковь к этим экстремистам отношения не имеет. Ну вот, кстати, любопытно было бы услышать где-то вот это заявление, чтобы было ясно, что, по крайней мере, официальная позиция РПЦ говорит о том, что, вы знаете, мы не согласны, например, с таким. Ну, Но, я думаю, для такой крупной корпорации, как РПЦ это событие просто... Мало... Слишком Су... маленькое. Слишком да. маленькое может, событие, да, чтобы как-то опускаться Он до нет. этого. На жизни, самом деле, да. я надеюсь на то, что это событие прошло незамеченным. <гум> не, а какая <гум> разница, собственно? А, грубо говоря, сама вот эта идеология религиозная, она дискредитирована этим событием. Другое дело, что дискредитирован не как... Что какая организация за этим стоит, что за этим стоят сектанты, да? Что... У них и так был имидж, как у сектантов. У них не было такого положительного... Вокруг них не было никогда положительного орела, который вокруг РПЦ. Не заслуженно, но есть. Вообще, я думаю, сейчас РПЦ довольно активно старается. Но, ну, может быть, не, они не делают таких конкретных заявлений, но год назад, когда было дело Пусси и тоже какие-то православные активисты избивали женщин на улице. Так это же они же, там же тоже да. Дмитрий Антелл. Вот, то есть церковь не делала, опять же, никаких заявлений официальных на эту тему так что трудно сказать вряд ли это ну то есть я сомневаюсь что это бы с их подачи было скорее всего они просто стараются это игнорировать вот интересно Ливон, ты до этого сказал что считаешь что вот эта акция вот, вот этой секты против пастафарианцев что она дискредитировала вот позицию РПЦ вот не, я, не... Я, бы сказал, я бы сказал просто религиозную идеологию а вот и я вот, кстати не до конца и... уверен потому что даже среди атеистов я читал мнение что ну как бы неужели это все что вы можете сделать придумать какую-то там какие-то насмешки пародию там на христианство неужели нельзя сделать что-то другое и я вот не уверен что для веры, я даже разговаривал с людьми которые относится нейтрально. Вот говоришь с людьми, которые, если им задать вопрос, а вы верующие, которые просто даже не, не будут понимать, что ответить на этот вопрос, потому что они просто никогда не задумывались. Ну, Таких потому, много. Что сам вопрос весьма размытый. Ну Но... да. Но я что хочу сказать здесь? Что такие люди, когда послушали про пастафарианство, и у меня был шанс рассказать паре людей, паре человек про это дело их реакция была, э, ну, как бы, ну, глупость какая-то, ну, ладно. Ну, то есть, они не понимали ни юмора, ни контекста. И поэтому, мне кажется, что сейчас эта тема, она вот, как ее подать, такое мнение и будет. Вот но кто будет как подавать. Вот когда эта акция прошла, у меня точно такое же было ощущение у самого хотя я как бы, ну, я был не в теме, но сейчас я в теме, ощущение осталось, что э, вот... Сама акция достаточно такая, ну, то есть, без будущего, без каких-то, чего они добились, какие они перед собой задачи ставили, все это для меня не ясно, и все это выглядит достаточно как просто, ну, ну, просто баловались ребята, вот так это выглядит со стороны, но я не имею в виду, сам факт наличия пастафарианства сам факт наличия это я уже сказал достаточно кошерная вещь высмеивает э, доведение до абсурда доводит до абсурда ряд аргументов креационистов ну вот это, я это вещь нормальная я думал на эту тему недавно и есть у меня небольшое опасение что некоторые люди могут уж слишком серьезно воспринять это потому что это может начаться как шутка, а кто-то с, допустим, не очень большой долей критического мышления может действительно начать верить в летающего макаронного монстра, потому что граница между трезвым рассудком и сумасшествием не такая уж и э, большая. Тонкая, да? да нет, она достаточно тонкая. Я бы сказал, между критическим мышлением и верой. Ну, я вот полностью согласен. Я не знаю, сколько сейчас таких людей... Но э, даже вот если в Википедии прочитать, что э, там прям так и написано, что сам создатель, вот этот американец, он говорит, что э, за столько лет мы уже не знаем, что мы сделали. Э, нов, новую саентологию. Сделали мы то, что мы хотели сделать, или мы сделали новую саентологию? Там примерно такие слова. Но я хочу все-таки немножко сказать... Э Обратить внимание, что здесь есть некоторый положительный аспект, который, мне кажется, некоторые скептики не замечают, и который следовало бы, на который следовало бы обратить внимание верующим, а именно тот факт, как легко на самом деле имитировать другую религию. В данном случае мы видим явно абсурдную выдумку «Летающий макаронный монстр», то есть ну, что-то, что даже не импонирует с точки зрения мифологической. Все-таки, когда мы читаем мировую религию, там какие-то мифы, все это очень импонирует, какие-то там истории, там путь к себе и так далее. Здесь же явно что-то абсурдное, тем не менее, насколько легко по форме воссоздать все то же, что имеют мировые религии, и это будет неотличимо. Да, и при должном энтузиазме адептов оно обрастет красивыми историями и, и, и, не и, и гонениями. Вот сейчас у пастафарианцев на сайте эти ролики задержания там вот каких-то участников этого опасного хода, они называются гонениями на пастафарианцев. Мученики, за веру, мученики да? за веру. Это вроде как смешно, с другой стороны я бы хотел обратиться к верующему и сказать, обратите внимание, как это легко делается. Вот, пожалуйста, на пустом месте и уже это можно подать так. А теперь 200 лет пройдет, мы посмотрим на эту историю и вот, пожалуйста. А через 2000 лет мы увидим то, что мы сейчас видим. Как говорил Невзоров, любые репрессии гонения очень повышают рейтинг религии. Поэтому подобное, подобный прецедент может сыграть на руку даже пастафарианцам, И это уже может стать... Это ну, может превратиться во что угодно. То есть мы пока не знаем действительно, во что это вылится. Как в свое время производили гонения на христиан в Древнем Риме. Причем вполне возможно, что часть рассказов о гонении приукрашена, как миф о гонениях на церковь в советское время. Достаточно много информации, насколько я понимаю, о том, что церковь вполне себе спокойно жила в советские времена. Действительно, правда, возможно, на местах были какие-то... Проблемы. Ну вот э, храм Христа Спасителя же выпилили. А когда это произошло? Есть, ну э, при раннем сталинизме, скажем. Так. Например, э, одновременно с этим им разрешили выбрать э, нового патриарха. Это как раз перед войной было. Ходили с вами? Или во время, да. или в начале войны? Э, вот э, показания расходятся тех, кто жил, допустим, в 70-80-е. Часть людей говорит о том, что могли турнуть из комсомола, если окажется, что человек крестился или крестил кого-то. То, что детей специально э, там, не пускали в церковь, там для молодежи устраивали э, ночные дискотеки во времена там, крестного хода. А с другой стороны, я слышал о том, что никто никому ничего не мешал. Э, то, э, то есть, если хочешь, если ты серьезно к этому относишься, пожалуйста, иди в церковь. Э, Вероятно, это зависело действительно от того, там, какое мировоззрение у какой-нибудь главы вот, местной администрации, чего-нибудь там. Ну, насчет того, что несовершеннолетних церковь не пускать, это вообще-то нормально. Не помешало бы и сейчас вообще Но я, тем не менее, могу сказать, что меня родители крестили, когда мне было 7 лет, и это было сделано тайно. Никому не говорилось, ни соседям, ни даже там не говорили... Кому-то из членов моей семьи, которые были против, или там которые, которые считалось, что будут, будет против. И это все было в сражайшей тайне, нас тихонько с сестрой повели. Вот это вот была такая ситуация. Это был где-то 89-й год. То есть, ну, вроде а, бы. а вот интересно, а зачем тогда крестить? Ну, я не знаю. Видимо, мои родители на тот период решили, что это нужно, что. Ну, я могу сказать, что, например,. Вот в Армении Было всегда более Лояльное отношение к крестьянству И там в советское время Никаких церквей Под склады не переделывали То есть этого всего не было Но одновременно с этим Уже при развитом социализме Просто потихоньку Это отпала традиция в церкви Венчаться и так далее Просто люди стали Как бы более Ну нет, не скажу что более развитыми просто их мировоззрение изменилось в сторону вот такого советского идеологического мировоззрения в котором которое на самом деле лучше чем сугубо религиозное какое-то темное Ну, просто скажем так более светскими свет более увеличилась светскость прагматичность более приземленность такая э, но ну, потом правда они быстро опять начали венчаться в церкви, как, как, и, сейчас, как ростов, и сейчас, ну как в России, собственно. Да, ну вот, но это все-таки история из наших жизней. Нам, чтобы понять, как действительно все было, нужно смотреть статистику общую по стране за это время, потому что, ну мы видели одно, кто-то другое, стоит действительно выяснить, как оно было. Ну или, по крайней мере, насколько возможно это выяснить. Но я вот смотрю сейчас, при этом рейтинг именно церкви как организации очень падает. Причем среди верующих людей. Когда люди приходят в церковь и говорят, что, допустим, ну, человека оставили ну, мертвеца для отпевания, а его не берут в церковь, ну чтобы он ночь там провел, потому что не заплатили деньги. Люди это видят, и, конечно, уже в эту церковь, например, не хотят идти. Или видят иномарку дорогую, которая принадлежит священнику. Это вот в ближайшем Подмосковье, допустим, да, там вот моя мачеха рассказывала, вот как она в городе Щелково вот так вот очень разочаровалась. Но при этом эти люди продолжают верить, то есть.. Очень многие верующие употребляют фразу «я верю в Бога, но не верю в церковь». Вот. Но в принципе это хорошо. То есть Мне кажется, что это лучше и что многие люди, которые ну, занимаются пастафарианством, вот этим вот движением, они все-таки стараются отделить просто церковь от государства. И, в общем-то, я думаю, и на Западе у многих атеистических и скептических движений вот именно в этом цель. Ну, прежде всего, атеистические движения многие, они утверждают, что их цель именно отделение государства и церкви. Антикреликальные, наверное. Да, скорее. то есть здесь, здесь, тоже, здесь тоже самая ситуация. На самом-то деле, когда речь идет об образовании людей, мы, как скептики, например, защищаем науку от нападок различных верований, не только религиозных, но и просто сверхъестественных, как таковых. А есть, а есть именно люди, которые занимаются делением церкви и государства. И если говорить про верование людей, что человек говорит, я не верю в церковь, я просто там верю в Бога, с моей точки зрения это гораздо лучше, чем человек говорит, что вот для меня главное это церковь, там, это вот там наша опора, потому что когда речь идет, здесь идет тогда. Как бы человек начинает опираться на конкретную организацию со, своей, со своими целями, со своей структурой и иерархией, и, соответственно, со своими и рычагами управления обществом. Да, цели, которые не соответствуют тому, что прописано, собственно. Ну, общество, свою, да. которая обросла уже своими какими-то экономическими корпорациями. Я так понимаю, вещами. что церковь живет то на деньги налогоплательщиков. Ну, ну да, она да. получает и пожертвования. И финансируется государством одновременно. Что, кстати, ни в одной стране мира такого нет. Их, конечно, освобождают от налогов там и все такое, но чтобы прямо из бюджета выделялись жирные куски, такого не в Освобождение от налогов это, так скажем так, чуть-чуть меньшая степень паразитирования. Да, у нас тоже освобождено от налогов. Ну, а им Но им еще, еще и, и То есть да. у нас полный комплекс. И при этом еще и сейчас очень часто... Нет, нет, Илья, не полный. По крайней мере, пока что никто не дв... платит у десятину. У нас двойной а. комплекс. А есть еще тройное Это когда ты еще платишь налогов в государство и в церковь. Ну, кстати... Э, еще такая проблема есть, что собираются пожертвования на храм, потом за год-счет строится храм. А где пожертвования? Косяк. А потом еще мы слышим, что вдруг у церкви откуда-то появляется право вести воспитательную работу, то есть говорить нам, как нам жить, как нашим женщинам одеваться. Там, как нам себя вести, не знаю. Особенно у них есть, очень часто уп употребляют фразу «работа с молодежью». То есть очень важна для них вот эта идеологическая обработка. Я смотрел сюжет, был посвящен современным язычникам. Они, конечно, тоже стоят отдельного подкаста, но суть в том, что это даже не в Москве было, в какой-то местности, в небольшом городишке, появились язычники, проводили какие-то свои обряды, которые, к сожалению, мало имеют отношение к настоящему язычеству, ну, в смысле, тому, которое было до князя Владимира, но сейчас это не так важно. И было обсуждение, собственно, это был сюжет на церковном канале, в церковной передаче, и там очень важный постулат был, что вот местный священник, он должен вот именно с молодежью проводить работу на эту тему, да, то есть он, он должен объяснить им, там, например, что, ну, что язычество это хуже, чем православие, и все такое, то есть обязательно нужно брать под контроль разумы подрастающего поколения, вот. По крайней мере, такие постулаты очень часто звучат. Ну, потому стороны. что они же будут потом работать, э -э -э от, них же, от них же будет идти различная поддержка и финансовая, и кадры же тоже для церкви откуда-то нужно брать. Это верно. Это, ну, то есть, мотивы ясны, э -э но сейчас, э как скептику, мне непонятно, на каком основании они, э они считают, что... Не, на каком основании они оставляют за собой право Вообще как-либо воспитывать других, то есть э, какую, какую роль они выполняют. Э, то есть я понимаю, допустим, когда дети приходят в школу, их обучает и воспитывает учитель. Его добровольно привели родители, это госслужащий, который выполняет определенные функции. Да, возможно, э, он поддерживает идеологию государства, может быть, нет, но не суть. Это человек, который имеет юридические права на воспитание людей. Э, ну, или там не юридически, как лучше. Ну, сказать. и юридически, и, и как, как специалист. Он подготовлен да, для, для этого. Он он ответственность несет за свою работу. Да, причем, да, он специалист в своем профиле, да, и воспитательная работа – это часть работы учителя. Ему дано право такое. Кто дал право религиозным организациям, даже не берем сейчас РПЦ, а вообще, кто дает право религиозным организациям воспитывать людей, мне не ясно. Ну вот, кстати, ну, понятно, что это идет все из исторических всех этих предпосылок, из вот этого вот негласного а может быть даже и гласного э, мнения, что якобы именно религия занимается моралью, и что если бы не религия, то все бы тут друг друга поубивали. Э, но интересный момент такой, а стоит ли тогда пастафарианству тоже заниматься воспитанием молодежи? Да, и в каком ключе? Да, будет... э, потому что пастафарианство, вот еще один момент, когда мы говорим про «за» и «против», можно сказать, что у пастофарианства есть две аудитории – Одна аудитория – это люди с чувством юмора. Вот это люди, которые могут понять. Я, в принципе, могу представить, что, скажем так, положительный эффект от их деятельности будет обязательно. Аргумент доведения до абсурда работает. Ясно, что он не будет работать на всех. Он будет работать на людей, которые хоть как-то там мыслят. даже если. Я бы не... даже сказал достаточно хорошо мысли ну то есть это должен быть человек который культурный который понимает всю эту культурологическую тему который читая пастафарианство понимает что здесь вот мы до этого в подкасте говорили вот еще в скептике вот на прошлой неделе что здесь немножко похоже на автостопом по галактике вот эта вся эстетика постафарианства – это много похожего юмора. И вот человек должен это впитать, он должен понимать это, он должен понять чувство юмора иметь, он должен понять этот юмор. И далеко не все это могут сделать. Поэтому здесь эффект постафарианства, он может сработать для культурных, таких интеллигентных людей. И он совершенно не люди, которые, ну, скажем так, хотя бы просто необразованные, которые живут в каких-то, которые, ну, живут в условиях, когда все жизнь их проще, они особо ничего не читают, там ни о чем не задумываются. Вот этих людей, конечно, они не поймут пастафарианство, они это воспримут очень однобоко. Либо оскорбление религии, либо просто глупость, либо вообще другая религия. Ну да, это, конечно, сужает круг. По сути, это написано на э, людей, которые э, в силу своей, как бы подкованности и так понимают уже, что такое религия и что она... Скорее всего, они скептики и агностики уже. Просто <laughs> на Луркморе э, в статье «Постафорианство» там есть очерки с, э, с этих... Э, не знаю, не с православных, но в общем с христианских форумов, видимо не с, ран... не с наших, где э, как бы свои отзывы о постафорианстве. И там общая мысль такая – «Я христианин, я, как бы, руководствуюсь принципами и разделяю ценности все любви, как Иисус завещал, горите в аду, ублюдки, надеюсь, вас разорвет на куски, и на ваш труп помочится собака», там вот такие вот, это вот, это все в одном посте, как бы. Вот. Но ну, то, начинается то, то, то, же, самое то же самое было здесь. любви заканчивается желанием дикой ненависти. То же самое было здесь на сайте пастафарианцев, которые вот в России зарегистрировались. У них на сайте была, были скрины обсуждения ВКонтакте, где христиане... Тоже вот предлагают расстреливать вот этих вот пастафарианцев на опасном ходе, там избивать их и так далее, то есть тоже религия любви, как говорится. Но я вот хотел бы следующий вопрос поднять. Смотрите, мы сейчас с вами рассуждаем про пастафарианство, рассматриваем какие-то «за» и «против». Вот мы сейчас сказали о том, что, скорее всего, это больше всего будет импонировать думающим людям, которые в большинстве своем, скорее всего, и так видят абсурдность ситуации. И даже, ну как мы говорили, даже верующий человек может это поддерживать. Просто говорить: я за, против, там, к примеру, религии, против организованной религии, поэтому я поддержу пастафарианство, хотя на самом деле да, я верю там, в Иисуса Христа. Но вопрос в том, тогда как вот вы думаете, а в чем тогда цель пастафарианства? Вот как, какую, что бы мы хотели от этого, или что они хотят, люди, которые это организовывают. Ну вот мне лично бы интересно. Просто мы не слушали еще этих... людей. Может быть, эти люди еще какое-то заявление сделают потом э, насчет своих планов. Мы просто из-за того, что мы не пересекаемся с этими людьми, мне вот трудно сказать о каких-то... Ну, что они могут, да? В смысле, какие у них планы, как они собираются, что они собираются делать дальше какие цели перед собой, задачи ставят. Я, бы, я могу только от себя сказать, что я бы, например, не пошел на подобного рода мероприятия. И тут еще вопрос такой возникает. Хорошо. Вот аргумент, мы используем это, да? Доводим до абсурда. Ну, мы уже постоянно повторяем это, что так, так сказать, вот это хорошее рациональное звено, что доводим до абсурда аргументы креационистов. Но конкретно Рамсы с полицией и вот это вот э, столкновение с какой-то этой сектой, которая непонятно каким боком э, вылезла. Тоже самое ПР чистый. Во-первых, это не против секты конкретно это было направлено, оно вообще там не сбоку. Это было направлено против в целом религиозной идеологии, антинаучной идеологии и так далее. Ну, по крайней мере, как это задумывалось все, просто в результате получилась какая-то вакханалия, в которой я, от которой я бы лично хотел подальше держаться. Я, например, не сторонник. Я считаю, это не наш метод просто. Выйти на улицу и орать, пока тебя не примут. И чё? А, ну и что, хорошо? Ну вот у ребят протокол, да? А вот последний раз, когда такое было, был такой чувак, который с непонятными лозунгами, типа... Крокодилил и буду крокоди... Это... крокодил крокодилю и буду крокодилить тоже устроил типа митинга с совершенно непонятными лозунгами в результате ему подкинули килограмм дикорастущей марихуаны и пацан получил э, крупный штраф и условный срок ничего и теперь ну что хорошо допустим он конечно вообще ни за что вообще причем причем нормально да он Ему просто не смогли ничего пришить, потому что э, лозунги были без всякого смысла. То есть он не был анди или за что-то, просто маразм был написан на плакатах. Но, Может, мариху... чё, Но дикорастущая была. марихуана как бы... Я подчеркиваю, что не настоящий, Потому что, извините меня, килограмм наркотика выбросить просто, отправить на склад. Минты тоже не дураки, да? Ну вот. А, и в качестве итога. Это закончится тем же самым. И что? Что это испортит себе жизнь на многие годы вперед? А чего ты добился, да? То есть, стоило ли оно того... Ну, вот кто-то из этих ребят, а им там лет по 20, вот кто-то из них запорит себе жизнь, потеряет годы, да, получит там условняк, не сможет выезжать из стран, не сможет Шенген себе получить, не сможет найти работу в крупной корпорации. И что, а стоило ли оно того, Какие, чего он достиг, собственно, этой жертвы, непонятно. Мне кажется, ну, я не рекомендую просто участвовать в таких мероприятиях, я не вижу особого смысла. Если бы это было самопожертвованием ради чего-то, тогда еще можно обсуждать это. Но просто так, э, пойдите, не знаю, охота экстрима, прыгайте с парашюта, не знаю, как-то так. Просто вообще сама идея веры в летающего макаронного монстра, она, мне кажется, довольно забавная. Я впервые о ней прочел у Ричарда Докинса в его книге «Бог как иллюзия». Это было интересно, это было забавно, но когда я э, вот услышал о опасном ходе, я задумался, а зачем вот вообще все это нужно? То есть, если люди относятся к этому э, с иронией, как они сами постулируют эту идею самоиронии, то мне кажется, это еще более э, дурацкой затеей, да, чем э, вот такие традиционные религии, потому что ну, если это на уровне вот такого развлечения, я понимаю, а если вот люди действительно начнут всерьез к этому относиться, а это может случиться вполне, то подобная вера, она же еще более абсурдная, и мне тоже не ясно, к чему вот эти мероприятия все. Но вот может быть мы сейчас сходимся вот. И Ливон, Илья, вот вы оба сказали, что вы не очень видите цели за этим какого-то смысла, что непонятен эффект от этих вещей будет. Я вот тут подумал, что может быть эффект был бы больше, если бы они вместо того, чтобы устраивать паст на ход, например, устраивали бы какое-нибудь образовательное мероприятие. Например, они устраивали бы, как обычно священники традиционных религий устраивают чтение Библии, а они бы устраивали чтение, например, физики. Ну, это само Нет, это, это правильно. Я это к тому, что это... это бы, по крайней мере, говорило бы, вы знаете, мы абсурдная такая религия, но мы, например, занимаемся тем, что мы преподаем науку. Ну, на самом деле, это должно быть просто аргументом. То есть это вот было, созда... создался прецедент, да, зарегистрировали религию, и ее, мы знаем, что ее очень хорошо применяли. Ее применили первый раз на юге США, когда, показав вот эту всю абсурдность формально-бюрократического подхода, который там был продемонстрирован, и вот эта вот гиперрелигиозность Юга Америки, вот это все, это очень хорошо сработало, этот аргумент. И действительно, в Техасе, насколько я понимаю, отменили креационизм в школах. Скажем в так, он, по-моему, не был там, они, по-моему, не пробились туда. Они Но пытались его продавить, я знаю, что удалось. в одном из штатов они выиграли благодаря именно «Макаронному монстру». Да -да -да. Я, я не уверен, что а это с Техас. С учетом того, что Техас очень религиозный штат, это огромная победа. Да, это очень серьезно, конечно. Серег... Первый прецедент, как бы все такое. Вторая была победа, когда сфотографировался австралиец с дуршлагом на голове. О, на да. Докумен... Австралиец, документ. да? Австралиец. Дело в том, что в Австралии Достаточно антиклерикальная структура сложилась во власти, но одновременно с этим там есть вот этот формальный бюрократический подход, который разрешает в головных уборах фотографироваться, а мы знаем, что хиджаб закрывает еще и лицо кроме. И там получилось так, что по их законодательству можно фотографироваться на права, например, так что у тебя только глаза и вот, и вот эта повязка. Это вот тогда они второй раз продемонстрировали неправильность, ошибочность формального подхода. Это была вторая маленькая победа. Вот так надо использовать. Третья маленькая победа была, когда ВКонтакте добавили поставщика. Да, да, да, да. Кстати, да, это вот надо использовать. А пасный ход, это он не относится к таким вещам. Он не является, как бы, победой. Я просто хотел уточнить: единственное, что я не до конца согласен с тем, что это была борьба против формального бюрократического подхода. Мне кажется, здесь все-таки был немножко больше, ну, больше. Они хотели сказать больше, что вообще сама религиозная установка, она настолько произвольна, что если мы ее принимаем как что-то серьезное, то мы тогда обязаны принять и что-то другое. И мы демонстрируем, что если мы придумаем какого-то летающего макаронного монстра, формально говоря, у нас нет никаких причин отличать его от христианства или, например, от ислама. И мы начинаем вот сравнивать. А скажите, пожалуйста, вы можете доказать, что летающего макаронного монстра не существует? Нет, не могу. Ну вот видите, а вот наши заповеди, у нас их 8, а у вас 10. Вы можете доказать, что наши заповеди хуже, чем ваши? И что они не являются божественным откровением. Не можете, вот видите. И получается, что сравниваем формально и уцепиться не за что. И мне кажется, что здесь не столько бюрократически... Ну, скажем так, то есть я согласен с тем, что это и демонстрация проблемности бюрократического подхода, но и демонстрация религиозного подхода как такового. То есть... Из-за того, что религии основаны ни на чем, что нет никакой доказательной базы, мы можем придумывать что угодно. Вот, например, вот это. Мы придумали полный абсурд, и тем не менее ничего с этим сделать нельзя. Потому что как христианство основано на просто мифах бездоказательных, так мы можем создать что угодно бездоказательное. Да, в общем-то, совершенно согласен, что он как бы две задачи решает. Но одна от другой неотделима, да? потому но, что принципе, все, да. все это перевязано. И э, я еще хочу сказать, что это не единственный э, пример. Первым был чайник Рассела, да, потом был летающий макаронный монстр, а потом был невидимый розовый единорог, тоже американский. А, еще же разумное падение. А, и разумное говорили? падение. Вот мы знаем четыре достаточно. Они используют одну и ту же схему, как бы, просто доводят до абсурда. А я еще хочу добавить, что пастафарианство это не первая придуманная в наше время э, такая религия. Еще до пастафарианства в Англии и, если не ошибаюсь, в Австралии э, во время переписи населения э, около 20 тысяч человек указали в графе религия э, джедай, то есть поклонники Звездных Войн э, они, по сути, кажется, уже сейчас э, зарегистрировали официальную религию джедаизм. То есть они взяли идеи из фильмов Локаса, идеи о, о великой силе, энергетическом поле, которое связывает воедино всю Вселенную, о том, что у нее есть светлые и темные стороны, и, соответственно, идеи добра и зла. И это вполне действующая, но ну, может быть и мелкая религия сейчас вот э, в цивилизованной Европе, причем имеет такое же право на существование, как и остальные, имеет э, даже свою мифологию уже готовую, э, причем расписанную на несколько тысяч лет, если брать э, э, историю расширенной вселенной Звездных Войн, имеет свои моральные Принципы, которые, опять же, очень четко прописаны, да, идеология джедаев и ситхов. Эм, так что пастафарианство не первое, но, наверное, более яркая идея, потому что она именно как протест такой возник. Поэтому о нем сейчас говорят, да, про джедаистов особо не слышно, потому что, скорее всего, это и не входит в постулаты джедаизма эм, о себе заявлять громко и там бороться с чем-то таким. Да, и еще в этот же список входит саентология, мармонизм, которые очень свежие религии, кстати. Мормоны вообще недавно появились, э, уже США было сформировано как государство, да, лет 200, наверное, назад, можно сказать. И ну, там пожалуйста. у них, по-моему, Иисус американец и все такое. Да, да, причем настолько абсурдная идея, что когда читаешь, удивляешься, а как А похлеще монстра. Там Но... Иисус после распятия прилетел в Америку, кажется, и или что-то такое. Да, где он тусовался 1800 лет. Да? Да, у Джулии Суини в ее монологе «Отходя от Бога» был рассказ о ее знакомстве, кажется, с марбонами Они рассказывали ей интересную легенду. К сожалению, не помню, но ее любой может найти там на Ютубе или ВКонтакте. Но, кажется, суть в том была, что Иисус отправился сначала в Америку. Он что-то... То ли чему-то научил, то ли дал какие-то золотые скрижали да, каким-то да, да. племенам да. индейцев. Он дал так... кому-то одному, по-моему. И он потом их забыл. Да, чуваку, который или потерял эту религию, или он нет. уничтожил. Нет, нет, да, да, да, да, сначала да. вот этим каким-то индейцам или кем-то, кто был до индейцев там якобы, а потом уже этот в 19 веке или в каком этот Нашел. Человек, их. Да, он якобы их нашел. Причем никому никогда не показывал, говоря тем, что кто их увидит, тот ослепнет или умрет, и якобы. С его слов кто-то записывал, он прятался за ширмой и диктовал, а другой человек записывал за ним. Да, это. и у них как бы вся их история возникновения религии на этом основана, на том, что когда он первый раз надиктовал, чтобы проверить, насколько он правду говорит, человек вернулся и сказал, что он потерял перевод, но он типа переводчиком работал, типа там на другом языке написано. Человек, который записывал его слов, вернулся сказал, что он потерял перевод, и типа, что заново надо перевести. Тот перевел заново, и он увидел, что нифига не совпадает, короче. Да, ну, и все равно, и это вообще никого не напрягает. То есть они это рассматривают: типа, ну блин, ну там были, короче, там методы перевода, типа, были разные. Ну, то есть они как-то это. Это у них воспринимается не как абсурд, а как просто интересная история возникновения, что вот да, ну, вот для это, них это, это совершенно Это уже нормально. такое, наверное, признаки, возможно, магического мышления такого. Это ну да, религиозного. Признаки, же. я бы сказал, очень неаккуратного, интеллектуально нечестного мышления. Да, просто это очень часто случается. Опять же, не могу я не упомянуть общение с мистиками и эзотериками, когда натыкаешься на какие-нибудь на какие-то неувязки, на какие-то ошибки или просто на подлог какой-нибудь, то там очень легко можно все подтянуть, э там перевернуть, и получится все как нужно. Э так и здесь. Э люди, которые искренне уверовали в это, они просто не видели противоречий. Для них эти разные версии были, возможно, разными способами прочтения, э да чем угодно. Ну что, я думаю, можно уже подвести итог нашей беседе. Значит, пастафарианство за или против. В целом, я вот лично тоже согласен с тем, что Левон сказал, что пастафарианство и подобные и им идеи, подобные идеи, можно использовать очень полезно в правильное время, в правильном месте. То есть, это все-таки должна быть акция, которая, которая является аргументом. И когда речь идет о пастафарианстве, как о таком длительном движении, которое постоянно совершает какие-то свои встречи, там пастный ход, еще что-то, то здесь вот э, наше мнение склоняется больше к тому, что это скорее вредно, чем полезно, и что даже если это полезно, то только для очень ограниченного числа людей, которые очень образованы, которые понимают чувство юмора и которые и так, скорее всего, придерживаются взгляда, ну, взгляда того, что как минимум церковь должна быть отделена от государства и от светской жизни. Поэтому э, развитие пастафарианства в России интересно, куда все это пойдет, какую форму это примет. Скорее всего, локально это все равно примет какую-то уникальную форму. Так же, как во всех странах, оно принимает какую-то уникальную форму. Но в условиях такого сращения церкви с государством, э, это может действительно ну, привести к каким-то непредсказуемым событиям. Да, кстати, вот у нас в России э, наше православие, после того, как оно временно приостановило казни и пытки. Оно как бы стало таким достаточно грамотным политическим союзником действующей власти. Причем я не имею в виду такого союза, как было при царизме, да, где они были чуть ли не, ну, нереальные полномочия церкви, всепроникающая рука. А вот именно такого э, нормального союзника грамотной власти, которая понимает, что что население разношерстное да, в стране, управлять им сложно Есть, у нас много проблем в стране, типа безработицы и социального неравенства и, А без разницы, как, как без разницы, чем эти проблемы устранять. Потому что если вопрос стоит так, что или мы чем-то устраняем, или там страна разваливается, тут без разницы. Тут можно и православием дыры латать, и исламом, и коммунизмом, и там чем угодно. Тут все уже методы становятся кошерными. В этом плане православие хорошо подходит. Но вот такие вот вещи, как, например, пастафарианство, они в основе своей как раз таки анти- антигоссурс, ну, то есть они направлены против власти, против как. Ну, не скажу, что это какая-то оппозиция, я просто не знаю, как правильно слова Они за свободу личности. Да, они именно очень личностные, не являются такими прогосударственными или проорганизационными. Поэтому, с точки зрения, например, каких-то чиновников, с точки зрения правоохранительных органов, пастафрианство вообще не нужно. Это вообще такой. Это левый нарост. Естественно, меня совершенно не удивляет в такой ситуации, что ребят там приняли, да? И причем ну, протокол какой-то состав. Да, еще есть такой момент, что когда это пастафарианство разрастется, какой-нибудь э, умный чувак все это возьмет под крыло и будет очень грамотно использовать в своих целях Для например, политических, экономических и политических. Хотелось бы сказать напоследок еще следующее, что... С моей точки зрения, вот почему хороши точечные акции, потому что если акция не точечная, то тогда получается, что не решается проблема вообще религиозного воззрения, а именно отсутствие образования и отсутствие вот какого-то такого вот рационального когда дело касается именно просто познания какого-то. Какие-то скептические движения, движения там, научной популяризации, они стремятся решить именно корень проблемы, то есть давать людям образование, пытаться людям объяснять, как работает наука, как работает познание, как вообще устроен мир. А пастафарианство, оно только как бы шутит, оно прикалывается, оно старается сделать некий, а, некий такой аргумент дать, но оно при этом не занимается таким вот э, достаточно трудоемким решением проблемы. Да, оно, оно как аргумент, мы показали, где оно применимо. Да, да, ну, но то есть, эта область очень ограничена. Она очень ограничена, а в остальных случаях, я думаю, что пастафарианство будет только раздражать, и оно будет постоянно создавать э, вот этот вот э, образ, воинствующего атеиста, который якобы пытается кого-то оскорбить. И, кстати, может быть, вы знаете, что э, прошла вот новость, я еще не проверял, какие-то источники это утка или нет, но что собираются организовывать какое-то э, объединение против атеистического экстремизма. Не слышал. Вот а в том что числе... есть атеистический экстремизм? Ну, вот они как-то это определяют, я так понимаю, что это было сделано под как раз... По завершении вот этого опасного хода, что это вот называется атеистическим экстремизмом, то есть люди, а которые… Вот это я пока не знаю. Вот у меня пока только предварительные сведения, решил их упомянуть. Может быть, мы позже ну, в неприятно, конечно, слышать. Мы потом изучим вопрос. Как... Потому что, вот, например, кандидат в мэры сейчас от партии ЛДПР Диктирев он очень нелестно отзывался он атеистов представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций и прочие, как он сказал, меньшинство, эм, Ну, оскорблял свою речи, да, и сказал, что эти все люди должны заткнуться, что вот он православный, все тут православные. И... Но еще неизвестно, что фейк это или нет, потому а, что я... видеосъемки нет. Я читал интервью с Дегтяревым на Лентеру, и... Журналист спросил об этой фразе, он не отрицал, что он это говорил, он еще больше подтвердил. Я не думаю, что Лента.ру занималась бы фейками. Ну, Дегтярев никогда мэром не станет. Он не станет, но сам факт, что вот так, в такой хамской манере, человек отзывается публичный человек, политик, ну, за это ничего не бывает. Ну да, но отзывается о тех, кто просто с ним не согласен, это довольно неприятно и напрягает и напрягает вот еще почему подобные вообще идеи уже были слышны когда был процесс над Пуссирает, и начали собираться вот эти какие-то казачьи дружины и прочие которые собственно призваны именно бороться как они говорят с безбожниками то есть вот Сама по себе идея э, борьбы с инакомыслящими, она уже вот где-то год так витает в этих Да, кругах. кстати, эта идея, независимо от контекста, она э, граничит э, сама с экстремизмом. Что значит борьба с инакомыслями? Ну, это и есть экстремизм. Ну да, чё, да я бы сказал, в чистом виде. Представим, что все таки это там, не стёб, а действительно чья-нибудь вера да, по стафарианству представим себе такое. И я считаю, что вообще религиозные взгляды человека, его вера, это его нечто личное, да, которое человек решает для себя, и не должен он, я думаю, кричать об этом на каждом углу. И пастафарианцы, когда вот они устраивают вот эти показательные шествия, они в принципе-то немножко противоречат каким-то вот таким идеям вот этой свободы, потому что. Вот это публичное заявление, оно только для того делается, чтобы привлечь внимание к себе. Но православие же тоже рекламируется. Ну, это понятно, но православие, оно и не поддерживается вот этих взглядов свободы. Ну да, то есть, то, кстати, то, за что они ратуют, они действуют против этого, что выставляют свою религию на публичную, скажем так, да, на публичной потом... площади. Да. Надо сказать, что, по моим сведениям, в других странах никаких пасных ходов не было, хотя я могу ошибаться. Но, опять же, у них там другого рода акции были. У них были акции, о которых мы упомянули, которые имели конкретную цель, они решали поставленную задачу, да? Они выступали аргументом... Точечные удары против да. заблуждения. Вот эта последняя акция явно не относится. Ну, в общем, так или иначе, дорогие слушатели, вы вот, э, послушали то, как мы, что мы об этом думаем, мы вот немножко порассуждали, мы с большим удовольствием э, почитаем, что вы на эту тему думаете, оставляйте комментарии. Высылайте письма в описаниях и к видео Ютубе, и вот куда мы еще выложим, будет обязательно имейл. У нас на сайте Общества скептиков есть mail и группа ВКонтакте. Да, если а... у вас есть информация о том, что там на самом деле произошло, и какие-то новости, которые до нас не дошли, пожалуйста, в комментариях пишите. Мы также дублируем все наши подкасты в группу «Энциклопедия заблуждений. Слова скептика». Спасибо, что были с нами. Ставьте палец вверх. Всего доброго. Слушайте нас. Оставайтесь с нами, не наедайтесь перед сном.